Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Моноцков, а вы на канале Коллегия Адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, а также о своем мнении относительно событий и правовой тематики. Несколько дней осталось до главного внутриполитического мероприятия этого лета. И это не парад победы, проводимый 24 июня, а назначенное на следующий день начало всеобщего голосования о поправках в Конституцию. И в этом видео я напомню хронологию событий, выскажу свое мнение о значении Конституции и ее форме, дам свою оценку значимым, на мой взгляд, поправкам. Итак, в начале 2020 года в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Российской Федерации инициировал внесение точечных поправок в текст Конституции Российской Федерации. Действительно, считаю, что пришло время внести в, закон страны, в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Новости об изменении действующей Конституции появились спустя несколько дней. 20 января Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Государственную Думу Российской Федерации. В свете истечения 2-2 президентского срока в 2024 году версии о возможном начале транзите власти муссировались в СМИ на протяжении всего 2019 года. Высказывались различные мнения от создания нового государства в результате объединения с белоруссией до банального изменения конституции в части установления неограниченного количества сроков президентства однако своим законопроектом президент сохранил интригу каких-либо изменений в части исчисления президентских сроков не планировалось никто не понимал зачем власти потребовалось вносить технические и по большей части популистские изменения какой в этом смысл интрига сохранялась достаточно долго 23 января 2020 года государственная дума приняла проект поправок в предложенном варианте в первом чтении следующие чтения были назначены на 10 марта произошедшие в этот день события во-первых подводят своеобразную черту в отечественной истории а во-вторых дают населению еще один повод гордости не хлебом единым как говорится что там какой тайлон маск в россии очередная победа отечественной космонавтики ни доярки и не шахтеру ударнику и даже не заслуженному дрессировщику о первой женщине-космонавту, герою Советского Союза, генерал-майору авиации, спонтанно пришла в голову замечательная мысль. В этот день депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право снова избираться. Для этого Терешкова предложила либо исключить из Конституции ограничения для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Хотелось бы сказать, что депутаты опешили от такого предложения. Но потом подумали и не удержались от бурного ликования и неутихающих аплодисментов. Особенно при этом усердствовали представители системной оппозиции. Однако такое описание будет больше походить на анекдот. Буду придерживаться тематики канала и говорить серьезно. Депутаты обратились за помощью к президенту. В отсутствие его мнения такие вопросы они решить не могли. В заседании Государственной Думы был объявлен перерыв на полтора часа которые были предоставлены президенту Российской Федерации для прибытия на заседание. И, к удивлению, президент не заставил себя долго ждать и поддержал второе предложение Терешкова. Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции. Заручившись мнением президента, уже 11 марта Госдума приняла закон в третьем чтении, дополнив естественно предлагаемые изменения нормами об обнулении президентских сроков действующего президента. Совет Федерации в этот же день, а 13 марта законодательные органы всех субъектов Российской Федерации одобрили закон. 14 марта президент подписал закон, и он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С этой даты вступила в силу статья 3 закона. Все. Филит а -ля комедия. Интриги больше нет. Или у кого-то были сомнения относительно решения Конституционного суда? Двух суток хватило Конституционному суду России для того, чтобы признать легитимными поправки к Конституции. Согласно заключению суда, ни обнуление президентских сроков Путина, ни появление слова «Бог», ни сокращение состава самого Конституционного суда не противоречат трем неизменяемым главам Конституции – 1, 2 и 9. Не смутила судей очень необычная процедура принятия поправок, которая ранее нигде прописана не была. С указанного момента вступила в силу статья 2 закона о поправках, устанавливающая порядок общероссийского голосования. Дело осталось за малым – всенародное голосование. 17 марта президент подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Но жизнь вносит свои коррективы. Вмешался коронавирус. 23 марта в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране были объявлены выходные дни, а всенародное голосование было отложено на неопределенный срок. Причем стоит отметить, что в конце марта в стране по официальным данным регистрировалось порядка 500 случаев заболеваний за сутки с тенденцией роста. Фактически введенный в стране карантин разной степени строгости в зависимости от региона продолжался по июнь 2020 года. Понятно, что первопричиной его отмены явились как ухудшающая экономическая ситуация, так и настроение в обществе. Но с предстоящим голосованием, на мой взгляд, можно было бы и подождать. Тем более, что на протяжении уже нескольких месяцев в стране регистрируется порядка 8 тысяч заболеваний в сутки. Однако голосование решено было провести. Акция властей по изменению Конституции вышла на финишную прямую. Указом от 1 июня 2020 года президент определил 1 июля 2020 года датой проведения общероссийского голосования, учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Формально голосование по поправкам Конституции назначено на 1 июля, но фактически оно начнется раньше – уже 25 июня. В условиях пандемии, которая еще не пошла на спад, придумали защитные меры, максимально затрудняющие контроль со стороны наблюдателей. Как повлияют новые правила голосования на его результат покажет время, но интриги здесь тоже нет. Кто постарше, тот помнит итоги референдума 1991 -го года о сохранении СССР. Плебисцит был, а страны не стало, вне зависимости от воли изъявления населения. Это пример для тех, кто ходит куда-то голосовать и всерьез думает, что там решаются судьбы истории. Отношение же власти к мнению народа довольно прозрачно выразила глава цикла Панфилова. В соответствии с ныне действующей конституцией, которая проходила, она уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она абсолютно легитимна, уже исходя из того, что легитимно избранным. Государственной Думы и Советом Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов Российской Федерации двумя третями, тремя четвертями тремя, и двумя третями принято уже этот закон принят эти поправки уже сам по себе этот процесс легитимен и только можно отнестись с большим уважением к тому что президент на этом не остановился его политической воле и желания услышать в данном случае. Не предусмотрено на нынешней действующей Конституции мнение народа. Дополнительно. Ключевая фраза, он на это пошел, это достойно большого уважения. И с ней не поспоришь. Фактически изменения в Конституцию легитимны и в отсутствии одобрения народа. Действительно, законом предусмотрено, что поправки вступают в силу с момента одобрения народа. Однако высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации. При этом статьей 136 Конституции предусмотрено, что поправки вступают в силу после одобрения Государственной Думой Совета Федерации и двумя третями региональных парламентов. Такое решение законодательными органами было принято еще 13 марта 2020 года. Даже если предположить гипотетическую возможность отрицательных результатов голосования, Правовые нормы для отклонения законопроекта уже отсутствуют. Юридический закон о поправках вступил в силу с момента подписания его президентом, то есть еще 14 марта 2020 года. Краткий обзор вносимых поправок я приведу чуть далее. Сейчас же я хотел бы выразить свое мнение, что вообще такое Конституция и как часто она подлежит изменению. Некоторые авторы высказывают мнение, что Конституция – это не священная корова и ее можно по необходимости менять так ли это на самом деле в современном понимании конституция это основной закон государства имеющий высшую юридическую силу закрепляющий основы государственной системы и правового статуса личности их права и обязанности а также ограничивающий власть первого лица государства и чем короче будет текст чем проще будут используемые в нем формулировки тем лучше Любой человек в отсутствии специального юридического образования должен понимать заложенный в Конституции смысл. Иначе Конституция утрачивает свое значение, становится одним из нормативных актов, которые, как известно, не бывают совершенными. Чем сложнее и объемнее текст, тем больше возможностей извратить его смысл. В качестве примера приведу действующую Конституцию США, принятую в далеком 1787 году. В переводе текст американской конституции имеет порядка четырех тысяч слов, знаков с пробелами – двадцать восемь тысяч. Умещается на 10 страницах. Поправки, принятые в период в 1791 по 1971 год – еще семь страниц, порядка трех тысяч слов и двадцать тысяч знаков с пробелами. Сравним же с действующей конституцией России, принятой в 1993 году. Казалось бы, не нужно писать об отмене рабства, размещении солдат на постое, расовом равенстве и подобного. Да и уровень языка и юридической техники за более чем 200 лет как бы совершенствовался. Что же мы имеем в своей действующей Конституции? 39 страниц, 12 тысяч слов, 94 тысячи знаков. То есть без вносимых изменений действующая Конституция Российской Федерации примерно в два раза больше Конституции США. Причем в 2020 году предложено еще 206 изменений и местами они достаточно объемные. Не могу не напомнить, что вносимые изменения уже пятое за время существования Конституции. Были еще изменения в восьмом году в 2014 году. Идем на рекорд – даешь второй том Конституции к 2024 году. Резюмируя сказанное, хочу отметить, что не в объеме дела. Нет смысла писать о минимальном размере оплаты труда, прожиточном минимуме – это юридические термины, которые раскрываются в соответствующих законах. Нет смысла писать о браке между мужчиной и женщиной. Геев от этого меньше не станет. Скажите, Декларация о защите госграниц Конституции будет препятствием для агрессора? Итак, какие же изменения вносятся в текст Конституции, о которых стоит говорить? Безусловно, самые главные поправки касаются президента Российской Федерации. Самая важная поправка – президентские сроки Владимира Путина – обнуляться. Он получит возможность избираться на пост президента в 2024 и в 2030 годах. А также изменяются полномочия президента, и вопреки широко, широкой кампании об их ограничении это не так. Единственное, в чем будет ограничен президент по сравнению с действующей редакцией Конституции, это возможность избираться на третий срок. Сейчас статья 81 звучит – одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Именно благодаря наличию слова «подряд», а точнее толкованию этой статьи в узком смысле. Как запрета избираться в третий раз сразу после первых двух сроков путин получил право баллотироваться на очередной срок в 2012 году после четырехлетнего перерыва в новой редакции конституции слово подряд уберут и приемник путина сможет быть президентом не более 12 лет два срока по 6 при этом полномочия президента значительно расширяются. президент сможет назначить председателем правительства кого угодно фактически согласие парламента ему больше не нужно если раньше после трехкратного отклонения кандидатуры премьера президент обязан был распустить Госдуму, то теперь может сам назначить главу правительства без распуска парламента. Это может быть очень удобно, если президент боится, что на новых выборах оппозиция усилится еще больше. Сейчас увольнение премьер-министра, непосредственное право на которое есть только у президента, автоматически означает отставку всего правительства и как минимум небольшой, но правительственный кризис. После принятия поправок президент уже сможет по-прежнему увольнять премьер-министра, а также любого члена кабинета, оставляя при этом остальное правительство работать дальше. Благодаря этой норме президент получит возможность, например, жертвовать одним непопулярным премьером без перетряски всего кабинета. Если у президента возникнет конфликт с самим главой правительства, отставка последнего также не будет грозить полномасштабным правительственным кризисом. Может показаться, что введением поправок уменьшится влияние президента на формирование правительства. Утверждать вице-премьеров и часть федеральных министров теперь будет по предложению премьера Государственная Дома, а не президента. Но есть пара нюансов. Силовых министров будет назначать президент после консультации с Советом Федерации. Кроме того, глава государства будет определять, какие федеральные органы власти подчиняются непосредственно ему, а какие премьеру. Президент получит право инициировать отстранение судей Конституционного и Верховного суда в случае совершения ими проступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законам случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Утвердить это решение должен Совет Федерации. Сейчас это могут делать только суды. Президент становится главой исполнительной власти. Раньше он был только главой государства. Фактически это уже было так, учитывая влияние президента на формирование правительства. Он даже мог председательствовать на его заседаниях. Теперь же это будет зафиксировано в Конституции. Согласно тексту поправок, исполнительную власть Российской Федерации осуществляет правительство Российской Федерации под общим руководством президента. Законы, которые не нравятся президенту, принять будет еще труднее. Если президент наложит вето на закон, прошедший парламент, а тот сумеет преодолеть это вето, то глава государства сможет обратиться в Конституционный суд. Если Конституционный суд решит, что закон противоречит Конституции, то президент не должен его подписывать. Это касается даже федеральных конституционных законов, которые сейчас президент не может отклонить в принципе. В нынешних реалиях острый конфликт между законодательной и исполнительной властью представить трудно, но в 1996-2004 годах российский парламент преодолел 38% вето, наложенных президентом. В Совете Федерации будет увеличена президентская квота. Сейчас она составляет 10% от числа членов Совета Федерации, это 17 человек. Но будет расширена до 30, причем семерых из них президент сможет назначать пожизненно. Сам президент после ухода в отставку также может по желанию стать пожизненным сенатором. Раньше президент должен был дожидаться представления генерального прокурора и согласовывать кандидатуру регионального прокурора с местным парламентом. Теперь президент будет сам решать, кого назначить региональным прокурором, после чего должен будет лишь проконсультироваться с Советом Федерации. Путин объяснил, что надеется таким образом избавить региональных прокуроров от неформальных обязательств перед местными властями. В конституции будет записана уже зафиксированная федеральным законом неприкосновенность бывшего президента. Теперь отменить ее будет сложнее. Кроме указанных изменений имеются и ряд других менее резонансных, но достаточно значимых поправок. Формально международное право сохранит приоритет над российским, но конституционный суд сможет блокировать исполнение решений международных организаций если посчитает их антиконституционными. Местное самоуправление станет еще слабее. Органы государственной власти получат право участвовать в его формировании. А координировать их общую работу будет опять же президент. В Конституции будет упомянут Государственный совет, который займется определением основных направлений внешней, внутренней и социально-экономической политики. На мой взгляд, в свете ранее озвученных поправок, довольно экзотический орган. И, наконец, ряд поправок, имеющих с одной стороны декларативный характер и выполняющих, скорее, роль лозунгов, чем конституционных норм, с другой же стороны новые нормы Конституции, касающиеся семьи, духовный скреп, языка, наследия и прочего, будут в дальнейшем использованы в законотворчестве, а полет мысли наших законодателей, как известно, ограничен лишь их фантазией. Сложно сказать, к чему приведет подобное творчество. Так Конституция будет дополнена нормой, который призыв к отчуждению любых территорий станет антиконституционным. Будет закреплено, что Российская Федерация является правоприемником Союза СССР на своей территории и в отношениях с международными организациями. В Конституции появится упоминание о сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, почитании защитников Отечества и защите исторической правды. Внесение данных норм в Конституцию, на мой взгляд, окончательно восстановит возможности государства на идеологическое воспитание и цензуру мнений будет прописано что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики демагогия какая-то ничего не напоминает мне вспомнилось дети цветы жизни все лучшее детям получается дети в масштабах государства важнее например защиты территориальной целостности страны но ну, неужели русский язык призван языком государство образующего народа Сложно сказать, какие цели преследуются этой нормой. На русский язык вроде никто не покушается. Можно предположить, что проблема в распространении абсценной лексики в публичной сфере. Но в этом случае достойна ли норма упоминания в Конституции? Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Если так пойдет, скоро в Конституции Размер МРОД в целях оплаты административных штрафов будет установлен. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения, гарантируется социальное страхование, индексация пенсий, социальных выплат. Эти нормы ранее были прописаны в соответствующих законах. Их декларация в Конституции изменит существующее положение в указанных сферах. Я очень сильно сомневаюсь в российской федерации гарантируется защита достоинства граждан и уважение человека труда обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина особое восхищение вызывает формулировка человек труда непонятно что значит подобный термин имеется еще ряд поправок аналогичной формы, но на мой взгляд их комментарии в настоящее время излишне в целом эти изменения наталкивают на мысль о перечне запретов которые в последующем будут детализированных соответствующих законов. С вами был адвокат Вячеслав Моноцков. Ссылки на все упомянутые нормативные акты приведены в описании к видео. Пишите в комментариях, согласны вы или не согласны с моим мнением. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллеги адвокатов, и мы ответим на ваши вопросы.